Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Дмитрий Анцупов. И сегодня у меня замечательный гость, это Лизоркин Егор Владимирович. Это эксперт по наркотикам, если можно так выразиться. То есть человек работал непосредственно в структурах МВД, в структурах правоохранительных органов, возглавлял соответствующий отдел и занимался экспертизами по нарк наркосодержащим веществам. То есть непосредственно имеет очень хорошую, серьезную квалификацию по выявлению, скажем так, наркотических веществ. Соответственно, своим опытом, который может быть полезен для нас, он с удовольствием поделится. А в настоящий момент он выступает как независимый эксперт, который производит анализ уже произведенных экспертиз. То есть, грубо говоря, вначале он их сам, скажем так, делал, знает всю подноготную, а сейчас, на сегодняшний день, знает на что нужно смотреть, обратить внимание где и какие ошибки выявлять. Егор Владимирович, я вас приветствую. Дмитрий, добрый день. Вопрос тогда, раз зашла тема, скажем так, про производство, все мы помним, наверное, такой популярный сериал «Во все тяжкие». Вот вообще, насколько это реально, то есть может ли человек, понятно, обладающий там, определенными познаниями, там химии и так далее, пойти просто там, в магазин купить, как это было в сериале, да, какие-то там вещества и дома в домашних условиях что-то приготовить. Либо все-таки ему нужны будут какие-то там специальные ингредиенты, реактивы, которых нет в свободной продаже. Интересный вопрос. Ну, естественно, без подробностей. Без подробности, да, опять-таки, повторюсь. Да. Повторюсь, да. Есть, скажем так, очень много ресурсов, где все это описано, расписано. То есть, там, грубо говоря, школьнику это на самом деле труда не составит все это сделать потому что э, есть скажем так магазины да, где есть э, ну, грубо говоря продаются инструкции и так называемые конструкторы угу. то есть идет инструкция и к ней значит там идут как баночки канистрички с номерочками и по этой инструкции на все это описано как все это делается но там скажем так, обладая определенными навыками и опытом, да, это все делается, но, повторюсь, это все незаконно, все это заканчивается для таких людей ну, очень плачевно, потому что я вот по работе сейчас сталкиваюсь, что очень много людей пытаются, значит, улучшить свое материальное положение, изготовляя, синтезируя наркотические средства и потом их реализуя, и очень часто... Все это заканчивается плачено, то есть э, реальные 40 лишения свободы, причем немалые. Да, срок там действительно немало. Это, это, это очень, очень плохое занятие очень неправильно. Вернемся к вопросу по поводу, скажем так, за границей. Да, понятно, что есть определенные наркотические вещества, которые за границей разрешены, а что бывает в что вообще делать, скажем так, с неявными веществами? Ну, например... Было ли такое в твоей практике, Вообще бывает ли такое, что человек, например, покупает за границей какие-то лекарственные препараты, какое нибудь средство от головной боли, которое абсолютно легально там продается, приезжает на территорию Российской Федерации, а здесь она у нас оказывается с каким-то запрещенным веществом. Вообще, в принципе, такое бывает? Такое бывает довольно-таки часто. Возбуждаются дела по контрабанде наркотических средств, действующих психотропных. Связано это с тем, что, да, действительно, в некоторых странах некоторые вещества, они, скажем так, легализованы, да, и, можно сказать, свободно продаются в аптеках. У нас эти вещества являются либо сильно действующими, либо там, производные наркотических средств. Люди, этого не зная, не обязательно везут, просто там заказывают где-то в интернете, находят, получат эту посылку, ну и, соответственно, возбуждаются дела по контрабанде наркотических средств. Один, могу дать только один совет, все, что вы хотите заказать, да, то есть там, любые там, лекарства, в том числе БАДы, да, биологически активные добавки, там, чаи различные, да, там какие-то сборы, всегда старайтесь выяснить что там содержится и хорошенечко все это дело в интернете поискать посмотреть потому что таких дел реально много когда люди по незнанию заказывают и все это опять-таки заканчивается очень печально поэтому повторюсь любые заказы там, любых препаратов да, там, нужно внимательно изучать инструкции смотреть Искать, какие там компоненты содержатся, и потом проверять, не содержатся ли эти компоненты у нас, не запрещены ли они у нас в обороте. А вот интересно твое мнение, вот профессиональное, в интернете очень часто возникают дискуссии по этому поводу. Вот алкоголь и табак по воздействию на организм, я понимаю, что юридически это не наркотик, а вот по воздействию на организм их можно отнести к наркотическим веществам, вот как эксперт, непосредственно занимающийся подобными вещами? Есть такое понятие бытовой наркотик. Это бытовой наркотик, это врачи применяют, собственно говоря, табак содержит никотин. Никотин – это ну, чистой воды бытовой наркотик, потому что он именно встраивается в циклы, есть такой цикл крепса в организме, то есть это цикл, описывающий все химические реакции и превращение веществ при поступлении их в организм до вывода. И вот этот как раз-таки никотин, он содержится в организме, в небольших веществах, но когда человек начинает курить, никотин поступает в больших количествах, чем вырабатывает, собственно говоря, организм. И почему бросить-то курить тяжело? Потому что количество никотина, к которому организм привык, оно не соответствует тому, сколько организм вырабатывает. Ну, соответственно, возникает зависимость никотиновая. Именно поэтому бытовой. почему? Потому что ну, скажем так, он не запрещен, скажем так, можно сказать, легализованный, да. Поэтому считается такая же ситуация, ну и с алкоголем. Ну, алкоголь, естественно, никогда не внесут в списки. А вот не могу не спросить: вот услышал такую фразу, что вырабатывается организм. У нас есть какие-то виды наркотических сет, которые сам наш организм каких-то вырабатывает. Ну, на самом деле, не напрямую наркотические там, вещества да, какие-то, а есть никотиновый рецептор, и в очень малых количествах тот же никотин в организме вырабатывается. Наверняка все слышали, есть, скажем так, наркотик счастья, и в организме тоже это все вырабатывается, например, тот же там, дофамин. Mm. Да? То есть, ну, природа так придумана, что эти вещества у нас есть, но просто это все в маленьких количествах, Это не значит, что мы, скажем так, объекты наркотикосодержащие, но тем не менее у нас в организме некоторые вещества присутствуют. А вот по поводу, скажем так, качественного состава. Вот слышал такое мнение, что, например, по сравнению с 90-ми, по сравнению с нулевыми, тот или иной наркотик, ну, меняется состав наркотиков. То есть, если раньше это был какой-то там а героин, то сейчас это поголовно какой то там синтетические наркотические вещества. Вот Твое профессиональное мнение, то, с чем ты работал, когда тебе приносили на анализ, действительно ли это так? Имеется ли какая-то тенденция к изменению такой или иного Ну, тенденция к изменению нелегального оборота наркотических средств, психотропных веществ, она поменялась давно. То есть это порядка 20 лет, скажем так, в обороте преобладают и по количеству увеличиваются именно синтетические наркотики действительно раньше там был героин из афганистана гашиш там из того же афганистана или там из, из северной африки но это все связано скажем так с перемещением на большие расстояния наркотических средств да? а, синтетические наркотики их скажем так незаконно производят в том числе на территории страны. то есть это для скажем так преступного мира упрощает задачу то есть не нужно там никуда ничего перевозить и соответственно очень много наркотических средств синтетического происхождения то есть это и синтетические каннабиноиды и синтетические наркотики других видов то есть там к катинонового ряда и все это скажем так проще незаконно произвести там на территории страны. Сейчас, да, сейчас очень много синтетических наркотиков, там, таких как мифедрон, амфетамин, альфа-ПвП, все ее знают как соль. То есть, вот такие наркотики, да, они сейчас преобладают. Есть, естественно, есть и наркотики растительного происхождения, но, ну, например, растительное происхождение маг, когда-то он там шумел гудел, было очень много его по стране. Сейчас он практически исчез. А вообще, насколько человек.. Застрахован. Насколько велика вероятность ошибки эксперта? Потому что, я так понимаю, от выводов экспертов зависит очень много по уголовному делу в частности. А, насколько он гарантированно защищен, что выводы будут действительно верными? То есть есть ли какие-то как, способы, скажем так, контроля экспертов, я не знаю, дают ли эксперты какую-то присягу по типу врачей? Там, таком... ну, эксперты являются сотрудниками органов правопорядка, и, естественно, все они присягу э, приносят при поступлении на службу. При, перед производством каждой экспертизы, эксперт предупреждается по статье 307 УК РФ, это задача заведомоложного заключения. Но тут есть нюанс заведомоложного. Да? совершая ошибки значит при проведении экспертизы это не является заведомым ложным заключением повторюсь ошибки чаще всего эксперты допускают в силу своей некомпетентности такое случается когда вот как я уже только что упоминал вид наркотика эксперт перепутал либо не провел полное всестороннее исследование веществ, не ответил на какие-то вопросы, например, не определил массу наркотика. Mm -hmm. Очень часто есть практика, ну все слышали, наверное, наркотик ЛСД, да, он наносится на бумагу. В каких-то регионах э, эксперты не определяют количество содержания ЛСД в бумаге, соответственно, вменяется наркотик вместе с бумагой. И mm -hmm. в бо... mm -hmm. Да, вес бумаги включен. Э, в большинстве, скажем так, регионов, где такое происходит, это автоматически особо крупный размер. В некоторых регионах эксперты проводят исследования, выделяют ЛСД с бумаги и вменяется именно масса наркотика. И там, если изначально был особо крупный размер, то наркотика там настолько мало, что остается значительный размер. Да? Ну и у меня есть практика, где, скажем так, давая рецензии, заключение специалиста, подчеркивал о том, что необходимо провести там дополнительные исследования, выделить вес чистого наркотика, назначались дополнительные экспертизы, выяснялся вес наркотика, ну и происходила переквалификация. Поэтому, ну не специалисту, то есть адвокату, да, когда он знакомится с экспертизой, довольно-таки трудно понять, там, правильно ли эксперт провел исследование, неправильно, в соответствии с методикой, не в соответствии, поэтому... Это не только про экспертизы наркотиков, это про любые виды экспертизы, так можно говорить. Да? То есть э, желательно подключить специалиста, чтобы он своим профессиональным взглядом оценил, посмотрел, подсказал адвокату нужное направление, куда смотреть. Ну и естественно знание методик. То есть адвокат их просто не знает, не видел, не читал. Эксперт это все знает. Любой эксперт в любой области он может посмотреть и сказать, что да, здесь там все нормально, вопросов нет. А здесь, например, и методика применена неправильно. И ответов на все поставленные вопросы нет, и выводы там аргументированы, не аргументированы. То есть... Ну то есть самый лучший скажем так, способ гарантии того, что экспертиза будет правильная, это не уголовная там ответственность, а это непосредственно, скажем так, привлечение специалиста соответствующего, который просто это будет читать, контролировать, находить какие-то ошибки и как-то уже помогать. В линии защиты. Да, все, все верно. Ну, Могу сказать, что к специалисту есть смысл обращаться еще и до назначения экспертизы, потому что специалист может подсказать вопросы. Mm. Вопросы, потому что, когда выносится постановление назначения экспертизы, с ним в любом случае знакомится и подозреваемый, и его адвокат. И на данной стадии у адвоката есть возможность поставить какие-то дополнительные вопросы. Да, то есть, Соответственно, там, приблизительно зная, что за вещество изъято, Адвокат может связаться со специалистом, специалист подскажет, какие вопросы ну, поставить. Но опять-таки, я повторюсь, это по всем видам экспертиз. Возможно, да, дополнительные вопросы, которые, скажем так, сразу могут там, ход дела поменять, да, там, получив ответы на вот эти дополнительные вопросы, которые обычно не ставятся. Это дает возможность адвокату в дальнейшем, скажем так, место для маневра какого-то. А вот вопрос еще вот сейчас очень актуален в связи с экономической ситуацией, в связи с санкциями и так далее. Вот наши эксперты там, в твое время или сейчас, если знаешь, работают. А, вообще, какое у них оборудование, какие у них там реактивы, материалы, то есть что это наше или что-то импортное, как обстоит деятельность? Ну вообще, <coughs> вот эти хроматографы, да, которые упоминались неоднократно, это все оборудование импортного производства в основном. То есть, либо японская, либо американская. Есть газовые хроматографы, производятся у нас, но они не в полной мере, скажем так, удовлетворяют всем потребностям. Реактивы, ну, в основном это отечественное производство, поэтому, я думаю, с, именно с реактивами вопросов на данный момент в экспертных подразделениях проблем не будет. Возможно, будут какие-то проблемы именно с поставкой оборудования. Но на данный момент все это оборудование, скажем так, укомплектовано, и поэтому в ближайшее время, думаю, с этим вопросов не будет и проблем. Ну вообще, как я понимаю, вот из своей практики мы уже, и думаю, все зрители уяснили, что если идет уголовное дело по наркотикам, то и человек вину не признает, то лучше привлекать специалиста, эксперта, который разбирается в этом вопросе. Насколько реально оспорить э, произведенную экспертизу по наркотикам в рамках уголовного дела? То есть бывали ли у тебя такие случаи, когда действительно эксперт, все там государственное учреждение вынесли экспертизу все и ее оспорили? Такие случаи бывают, я об этом э, периодически пишу публикации на портале праворуб там вы можете это все почитать. Когда эксперты неверно применяют методику, да, когда отсутствует аргументированность, либо возможность проверки достоверности выводов, это вполне реально. Но главное это делать, скажем так, еще ну, начинать заниматься этим вопросом на стадии предварительного следствия. Угу. Потому что чем дальше, тем это все сложнее приобщить, заключение специалиста. Поэтому как я уже упоминал, обращаться к специалисту лучше еще на стадии назначения экспертизы, то есть с целью там, постановки каких-то вопросов, которые органами следствия не будут поставлены, чтобы получить эти ответы на эти вопросы. Ну и, соответственно, это все будет влиять, скажем так, на возможность и способы оспаривания экспертизы. А бывало ли вообще такое, может быть, ты знаешь такие случаи, что экспертам передали наркотическое вещество, а наркотик потерялся. Никто не может его нигде найти. Ну, такое случается. Ну, чаще всего, конечно, все-таки это происходит не в экспертных подразделениях, а в камерах хранения. Ко мне периодически обращаются, когда экспертиза есть, приговора еще нет, а наркотика уже нет. А что происходит в таком случае? Что делать? Не могу сказать, потому что я все-таки эксперт-химик, а не юрист. Ну, вообще, по-хорошему приговор без того, в чем человек обвиняется, он, ну, на мой взгляд, он неправомерен. А кто вообще отвечает за камеру хранения вот в системе МВД, в экспертных учреждениях? Кто, ну, кто несет ответственность? В камеру хранения нарко наркотические средства сдаются человеком, который выносил постановление, то есть который, собственно говоря, и забирает результаты экспертизы и вещества. То есть это следователь, дознаватель, он сдает в камеру хранения. В разных подразделениях за камеру хранения отвечают разные люди, но, скажем так, пропажа, порча наркотиков, которая произошла именно в камере хранения, она лежит, скажем так, груз ответственности лежит на лицах ответственных за камеру хранения. То есть эксперты за камеру хранения отвечают. А вот э, расскажи, пожалуйста, немного про механику особенно иностранных фильмах, люди видят как, что совершается какое-то преступление, там приезжает э, эксперт, там сам лично отбирает образцы, там чуть ли не на месте проводит исследование Как у нас вообще в стране это происходит? То есть как к эксперту от а полицейских вообще попадает наркотическое вещество? То есть сам ли эксперт его получает, либо ему уже его доставляют? То есть как какая вообще механика взаимодействия? Есть несколько вариантов. Эксперты, скажем так, выступая в качестве специалистов, <coughs> они могут отбирать пробы наркотических средств, но это происходит только в тех случаях, когда, скажем так, какие-то объемы большие, да? То есть, когда, там, грубо говоря, там, ну, несколько вагонов там, или там, несколько машин, каких-то там веществ непонятных. Речь не только о наркотиках, а те же прекурсоры, да, там, которые в больших бочках. Естественно, никто это все в отдел полиции там тащить не будет, потому что он просто не поместится. Тогда допускается привлечение значит, специалиста, он в соответствии с методиками отбирает пробы и, ну, и, соответственно, их потом исследует. Но при всем при этом, то есть это он делается не самостоятельно, это делается в рамках там, либо протокола осмотра, либо обыска, который составляется там, либо следователем, либо дознавателем, да, либо оперативным сотрудником. Ну и далее уже эксперт только помогает отбирать пробы эти. Но все-таки направляется в экспертное подразделение, это вместе с э, соотношением или постановлением о значении экспертизы, которое выносится э, органами следствия или дознания э, В других случаях, э, когда значит, эксперт или специалист не задействуется в, в определенных оперативно-рискальных мероприятиях, э, наркотические средства изымаются оперативниками чаще всего, ну и, соответственно, направляются они на предварительные исследования Оперативными сотрудниками, то есть, ну, по-русски говоря, пакетик с веществом приносится в подразделение, отдается начальнику, тот принимает, отписывает определенному эксперту, ну и тот уже проводит далее исследование. А бывает ли такое? И было ли, например, такое в, лично в твоей практике, когда принесли вещество, а например, ну, невозможно определить, что это за вещество. То есть, все понимают, что оно там наркотическое, изъяли его там, из какого-то притона, у какого-то наркомана, но. Экспертно определить не получается. Вообще, бывает ли такое в природе? Ну, в данный момент времени такое уже практически не случается. Лет, скажем так, 10-15 назад, когда научный прогресс не достиг того уровня, который сейчас, да, были вещества, скажем так, которых не было в библиотеках. То есть исследование-то как проводится? Сейчас уровень позволяет исследовать все на приборах. Это хроматографы, с мас-спектрометрическим детектированием, и, значит, вещество вводится в этот прибор, и, значит, по библиотеке прибора, то есть есть электронные библиотеки, в которых, скажем так, есть база веществ всех, да, там сотни тысяч веществ, и прибор сам сравнивает. Вот было время, когда некоторые вещества в этих электронных библиотеках, они отсутствовали. Да? Мало того, они отсутствовали в библиотеках и они отсутствовали в списке наркотических средств. Соответственно, возникала ситуация, да, то есть есть определенное понимание того, что вещество оказывает какой-то наркотический эффект, но в библиотеке его нету, либо есть, нет его названия, но сейчас этой ситуации уже нет, потому что я говорю, там последние 10-15 лет прогресс сильно скакнул. Появились специализированные программы, где реально там сотни тысяч веществ абсолютно различных. То есть не только наркотики, но и неподконтрольные вещества. А и на данный момент такие ситуации не возникают. Ну, естественно, если там какой-то супер новый наркотик не появится. А были ли вообще в твоей практике такие случаи, и бывают ли они вообще, когда к экспертам обращаются не только сотрудники правоохранительных органов, а, например, не знаю, обычные граждане? Вот каким-то вопросом там исследовать то или иное вещество по тем или иным причинам но ну, в любом случае граждане не могут физически обратиться напрямую к эксперту да они обращаются с заявлением в отдел полиции и скажем так человек принявший заявление да или кому отдано это заявление на рассмотрение принимает решение о том направлять ли вещества на экспертизу либо не направлять были случаи когда ну, можно сказать, курьезные, когда там активисты, значит, шли в магазин, покупали булочки с маком там и значит утверждали о том, что эти булочки оказывают наркотический эффект. Ну, как говорится, приходилось сделать, то есть это принималось заявление. Ну, это единичный случай, реально. А напрямую так обратиться, и граждане не могут. Но они не могут, естественно, потому что чтобы обратиться к эксперту, нужно пройти к эксперту в кабинет, а пройти к эксперту в кабинет невозможно, потому что есть дежурная часть ну, да, и да, так да. далее. Территория закрытая. На, на самом деле <coughs> это случай, когда значит, люди хотят что-то выяснить именно у экспертов, скажем так, ведомственных подразделений, да, но сейчас есть очень много лабораторий, у которых есть точно такое же оборудование, хроматографы. да и к ним периодически обращаются люди, ну просто там лекарства проверить, еще что-то там какое-то там, у ребенка там какой-то там жидкость что-то нашли, mm -hmm. то есть они обращаются к ним, mm -hmm. но опять-таки по большей части это речь именно идет просто о каких-то там веществах бытовых, да, и когда у людей там есть какое-то подозрение, ну в большинстве случаев там ничего не выявляется, mm -hmm. ну скажем так, для, для своего успокоения люди вот обращаются в такие организации. Mm -hmm. сейчас, mm -hmm. сейчас такая возможность есть, повторюсь, прогресс очень сильно ушел вперед там за последние 10-15 лет, поэтому все, все возможно. Итак, друзья, если вам понравилось наше видео, то поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик. А с вами был Анцупов Дмитрий и эксперт Лизоркин Егор Владимирович. До новых встреч. До свидания.